Я против, против. Как вы относитесь к пенсионной реформе? Плохо. Очень плохо. Плохо. Очень плохо. Как вы относитесь к пенсионной реформе? Отрицательно конечно. 30. Как вы относитесь к пенсионной реформе? Я даже не знаю. Но... Далеко, не, да? Мне как-то рано еще в этом думаю. Как вы видите далеко не все люди отвечали на камеру.